Слушай, я пользуюсь своим iPhone 7 Plus уже чуть более недели, и я готовлю обзор на этот аппарат, который выйдет в ближайшее время, конечно же. Однако у меня просто в голове не укладывается, как... Apple могла сотворить такое со своими самыми последними айфонами. А вот что именно, расскажу тебе и твоим друзьям прямо сейчас. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder? Устраивайся поудобнее. Погнали! В общем, это может показаться крайне смешным и несерьезным, но, тем не менее, это имеет место быть и недавно под стеклышком второй защитной камеры своего прекрасненького iPhone 7 Plus я обнаружил незначительное скопление пылинок. Я уже хотел было расстроиться и начал а как такая-то фигня могла произойти с моим айфоном, раз флагман внутрь себя пропускает всякую хрень, значит он не герметичен, а соответственно не защищен от воды и пыли. Но спустя несколько довольно-таки хороших погружений в воду и, и эти самые тесты, назовем их так, показали, что с телефоном вроде как все хорошо, воду он не пропускает, а значит вследствие этого вот эта вот самая хрень, которая появилась в районе второй камеры, появилась уже при сборке на заводе. И у меня появляется довольно резонный вопрос, Понятно, что от данной фигни никто не застрахован, да и не влияют эти пылинки вообще никоим образом на работоспособность самого смартфона и оптики в целом. Но просто Apple и Tim Cook и вся остальная компания, вот какого хрена вы допускаете такого? Я понимаю, если бы у меня был в руках китаец стоимостью 7-8 тысяч рублей, но... Это iPhone 7 Plus, премиальный флагман компании Apple, стоимость которого начинается от 50 тысяч рублей. И я, например, как человек-перфекционист, который любит, чтобы во всех продуктах и вообще во всех вещах было все идеально, без сучка, без задоринки, встречает вот такую вот оплошность в вашем самом инновационном смартфоне, который вы когда-либо делали. Это нормально вообще? серьезно что ли? Ладно, это еще полбеды. Буквально на днях я обнаружил над слуховым динамиком своего айфона в районе фронтальной камеры, ну просто пипец длинную, сопоставимую с длиной этого самого динамика царапину. Причем, я довольно-таки аккуратный пользователь, чтоб ты знал, на всякий случай айфоны не роняю, не кидаю, ничего с ними особого сверхъестественного не творю. Носил все это время я свой плюс в чехле на любую поверхность клал его вверх экраном, разве что в кармане брюк или джинс телефон экраном прилегал к моей ножке. Опять же, стоило мне только чихнуть или закрыть глаза рядом со своим айфоном, и как бац, появляется царапина. И знаешь, скорее всего мне бы не было так обидно, если бы вот эта вот самая царапинка или туфта, как бы я ее назвал по-другому, не была бы такой прям-таки здоровой. И поцарапал я бы свой айфон, да, действительно, в какой-то неудобной ситуации, в каком-то прям экстренном положении, когда я не знаю, там, он у меня чисто случайно выпал из рук, если я там где-нибудь меня отпихнули, толкнули Но вот здесь вот просто Телефон лежал на столе буквально Я им пользовался аккуратно и бац Уже такая вот оплошность Но это же никуда не годится Я прекрасно знаю, что об этом уже рассказывал один Полненький бородатый дяденька, но у меня от этого просто действительно бомбит не на шутку. И причем Apple, опять же, на своих сайтах пишет, что, мол, наши iPhone оборудованы специальным ion X стеклом, которое типа устойчиво к царапинам, оно долговечное, ну и там, к прочим воздействиям, которые могут происходить на твой айфончик. Опять же, и.. К сожалению, на практике мы получаем совершенно обратный результат. На моих Apple Watch первого поколения 2014 года выпуска стоит точно такое же стекло Ionix, что и на моем iPhone 7 Plus, и здесь, да, все равно есть царапины, есть некоторые шероховатости. Но, во-первых, все они маленькие, а во-вторых, они появлялись спустя, ну не знаю, полгода, год активного использования это точно. А тут берешь себе премиальный флагман, стоимость которого начинается от 50 кусков, вот так вот об воздух покрутил, потеребил и все хоп, у тебя уже сразу несколько довольно глубоких царапин на твоем экране. И, чуваки, да, я понимаю, что это может быть все довольно-таки смешным и выглядеть как детский лепит. но мне, например, от этой ситуации нифига не смешно. Хоть Apple и не увидит этот ролик, давай попытаем удачу сделать это, поделись этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого, пока.